We'll dream, so... Аптечку брось на <реклама> <реклама> <реклама> Ты че учел? Господи кот напугал, давай кто там подрулется Тысячи тысячи, да? Десять, из десять. Надо успевать ему всовывать, ясно. Торопимся, торопимся, да? Ой, спасибо. Да чё же такое быстрый-то? Я? Yeah. Чё за звук? Надо отдохнуть. Ну, ну реально. реально. Ну, давай пройдём, но ну, я что устала. Он башку, когда назад закидывает, тоже там же, что ли? Успеть ему карточку всунуть. Четко. Я думаю, он прыгнет. Провод. Ну давай отдохнем. Давай уже допройдем его до конца, ты уверена? Да, да, да. стараюсь А почему именно сейчас он голову откинул, а? Давай, давай. <соединяющие> <соединяющие> Крепко ты, конечно, даешь. Но я тоже сдох, конечно, как мразь конченная. Все-таки. Просто как-то странно отпрыгивает, да? близко, то далеко прыгает. Ну если бы он прыгал всегда равномерно, было бы хоть как-то полегче. Ну естественно вот Достанет, походу, до нас. Рили? Давай, давай. Сырожи его. Похож? Все, собрались, давай. Ну Меня тоже. У, ты видела? Холодный расчет хотел сказать, я. Нет. Я думал, еще раз Вот иди подальше. Я наоборот, чтобы это... Ну как так получается? Вы... Бэээ! Ну, мог же шифт нажать? Ну мог же! Эх, черт! Hey bro! Серьёзно? под близко? Куда он Удар Куда Господи, он зажал Спаси, спаси! Где? Где я, Почти. А нет. Мы блядь жили как могли. Ты видела? Ну mm. у меня прям очень долго сохранялось 4 хп. Ну здорово. Продолжаем в таком же темпе правильно? На mm. каркал получается. Mm -hmm. Блять. О, oh, щет. Он ты своей сраной головой, я ему вырву ее. Давай это за это сдохну. <laughs> Нет, чем больше мы убираем, тем больше мы запоминаем. Я так полагаю, к вам это не относится, да? Ну ты видела? Куда мне? Все, собрались, да? Мне Ну как так можно? Слышала, да. Тук. Какая здоровая какая игра, да? Ну, типа, ты охерел? Ну, пожалуйста, попади по мне. Я только хотел сказать, что я верю в тебя. Ну, я верю. Но увы, ты умерла. Да вообще, ну. Потому что жарко в комнате. Все, давай. Давай. Нормально, нормально, не теряемся. Получили? Немножко. Ничего, ничего страшного. Ничего, ничего, расслабились. Ничего, ничего, расслабились. В этот момент, давай, давай, давай его. Терзай, терзай, терзай, терзай. Он же когда большой, с ним сложно драться. Я хотел. Правда. Может, на него, типа, прыгнуть надо? Ну, как от этого вернуться? А, присесть, может? может быть. Вот так вот. Я Не, я... Блин, мне кажется, да. Потому что он, ну, он типа низко приседает, видела, да? Mm -hmm. Ну, не можешь же это никак, типа, никак от этого не увернуться, правильно? Ну, mm вот... -hmm. Слишком рано пошли в него. Пока мразь, да вот. Пока что у нас проблемы что только с этим, когда он, ну, типа, рукой бьет. Проверяю. Да, да, да, смотри. А, а, ты там на, на чиле? Он меня <свистит> Потом пересмотрим. <Вовсел. свистит> Я как псидо, слышал. Подскулил! Еб твою мать, мне кажется, я сейчас, ну, в жареную курицу превращусь. Капетухов не жарят? А, только на зоне. Разрывная. Ага. Ага. Ага. Я испугался, я не понял, чего он хочет сделать. Ты что там танцуешь? Нормально, нормально, пальчиком ему. Я верю в тебя. Нормально? Я ж присел, Ты встала. встала? Не знаю. Все, все, давай. Все, Три, принцип. два, раз. Ничего, соберись. Ударил, ударил, ничего страшного. Смотри, как мы его уже быстро убиваем до этой стадии. Короче, раз, два, три, и сейчас будет бить. Вчера я выучил его. Да ну, он сейчас отпрыгивает, какого черта сейчас он не стал отпрыгивать? Что это такое в морду его надо? Беги, беги, давай ты справишься. Исочка а -а -а. Включаю, ржи себе сиди Да? Mm -hmm. Все, собрали И долбим Главное вот оставь, короче, эти Карточки на большую своего стадию, окей? Mm -hmm. Mm -hmm. Ничего Падала. Интересный молодой человек. А что это вообще, шарик или что это? А, наверное, кусок говна. Да? Угу. Ты можешь пойти нахер? Еще разочек впихнуть. Нормально. Спасибо. Фу, успел присесть. хочу один играть как у меня не задел ты видела <свист> сука да ну да сейчас ударят. я в тебя оставляю. видела Проскочил! Через его худую ногу. И чё? А! А! Я просто не понял, что он стоит, типа. Ой, умничка, умничка. Просто падала. Просто падала. Вот просто. Я в ярости. А, -а, -а, а мы его убили ну, почти. Давай, ты Давай. так он ездит ездит и потом ударяет Сидура, сука. Ха-ха, сидура. Да мне порезала. Нет, нет. О, Си плюс. Это уже лучше, да, вроде как? Смотри, какие мы с тобой молодцы, да? Mm -hmm. О, смотри, дальше. Договор о продаже души. А че это? М -м, мир один, мир два, мир три, финал, видишь? А-а-а! Это то, что мы типа прошли. Угу. А ч ты сидишь-то? В смысле? Все.